Привет, друзья! Вы купили программу PA Design под вышивальную машину Brother, но в какой-то момент обновили парк оборудования и у вас появилась новая машина с абсолютно другими размерами пялец. Функция «Настраиваемый размер пялец» не подходит в данном случае, поскольку она предназначена для создания файлов под деление с множественным перезапяливанием. Чтобы сохранять файлы для новой машины, вам необходимо создать пользовательские пяльца. Зайдите в меню «Изменить размер» и задайте значение имеющихся пялец по ширине и высоте. А в замечаниях укажите модель вашей машины, нажмите «Добавить пяльца», «Ок». А теперь активируйте размер пялец, ваши пяльца появятся в конце списка.